Hey Ross, sauce it up Rain, rain, cut the number four Baby, baby, yeah Всем привет, друзья! Вы на канале Zifa. Под прошлой частью с мелким я попросился набрать около 100 лукасов. Вы набрали 200, даже больше уже. За это вам, парни, реально. full Respect. Надеюсь, мы сможем набрать под этим видео также где-то примерно 200 лайков. Это будет максимально круто, я вас верю. Надеюсь, видосик вам зайдет и все будет шикарно. Собственно, в этом видео сделал отзорчик на игру типа, который сделал 240 -0. Вроде бы таких двое в мире. Это наш дочанин, который был в прошлой части. И сейчас этот парнишка из Голландии тоже довольно интересный персонаж. И также, парни, не забывайте подписываться. Подписываться на канал, жать колокольчик, вот это все, я думаю, вы сами там разберетесь. Ну и разумеется, если вам интерес следить за новостями и за прочим интересным, то можете подписаться на Телеграм, на Инстаграм, там тоже много всего классного проходит. Ну если уж совсем вам нечего делать, то можете написать какой-то классный большой комментарий. Надеюсь, вам видосик понравится, ну и приятного просмотра. Окей, парни, начнем мы с его тактик. Получается, показал он у себя видео только защитную, я не знаю, с чем это связано, но знаю я только то, что он играет 4-2-3-1. И он больше не показывал ни сверхатакующую, ни просто атакующую Ни ультразащитную, поэтому Имеем, что имеем, будет только защитная тактика Давайте ее разбирать. Итак, защитный стиль У него сбалансированный, по всей ширине У него всего 5 пунктов, глубина 5 пунктов Особо высоко он не играет, это такой Типичный стиль, когда по 5 пунктов все ставят Киберы так все в принципе играют В нападении, атакующий стиль сбалансированный По всей ширине 6 пунктов, игроки в штрафной 4 пункта, угловые 2 И штрафные удары 2. В своем видосике Он сказал то, что не особо любит, когда его игроки сильно убегают на угловые и на штрафные удары, поэтому такое маленькое значение. Особого интересного в его тактиках ничего нет. Обычные такие самые стандартные ползунки. Ничего он не выкручивал, не подкручивал. Но если вам интересно поиграть так же, как он, то пользуйтесь. Думаю, сможете хорошо как раз настроить свой ставчик и свои кастомки. Как я играл ранее, это схема 4 2, 3, Самая стандартная имбовая схема. Все они уже играют несколько частей FIFA. Думаю, ничего особо не изменилось и в этой. Он тоже по ней катает. Итак, по указаниям игрокам, получается, вратарю он ничего не дает, защитникам тоже ничего, крайние получают, как и все, по дефолту оставаться сзади при атаке, получается, полузащитники остаются сзади, закрывают центр, крайние забегают под навесы в штрафную и возвращаются в защиту оба крайних. Центральный атакующий у нас получается ждет угоняется штрафной и возвращается в защиту. Это все сделано для того, чтобы можно было спокойно отыгрывать и как бы никуда не убегать на последних минутах, чтобы спокойно можно было обороняться и не бояться пропустить мяч. И нападающий возвращается в защиту, особо ничего такого не получает. На этом тактике в принципе и закончились. Все, что он показал, то вам я в принципе и показываю. Так что давайте перейдем непосредственно к его матчу. На Фуд Champions channel я особо не нашел классных игр с более такими топовыми игроками, Получилось отобрать одну игру. Это игра с чувачком, который занял, вроде бы золото 2. В принципе, она интересная. Там много забитых голов. Наш голландец и пропускал, и забивал, показывал свои определенные фишки, свой стиль игры. Я думаю, эта игра как раз хорошо подходит. Собственно, матч начинается. Мяч в центре. Отдает пасы. Все так же спокойно. И сразу же он запускает Роналду. Пытался киковную забить, но в итоге решил отойти назад. Заверу, отыгрывает. Спокойно, в принципе, также. Все, все киберы никогда никуда не спешат, не волнуются, отыгрывают через пас. В обороне я заметил, смотрите, парни, то, что он использует R1. Всегда он использует R1. Он зажимает его, чтобы приснигать вторым игроком. В моментах, когда мяч довольно далеко от штрафной, идет использование R1 и переключение стиком. L1 он вроде бы не использует. Сейчас он пропускает первый гол. Но это, скорее всего, просто повезло с классной передачей Снова же пытался чуть-чуть киковную пробить, но чутка не вышло По флангу бежит Замбаппе и в то же время запускал Игроков, делает проброс Вот на фланге он, чтобы развернуться, сделал несколько простейших финтов Которые я уже вам показывал в прошлом видео Ссылочку вы сможете найти в описании С помощью прессинга он спокойно Отбирает мячик, также использует переступы Потому что, ну, имбовые, как бы, финты Надо их использовать, пока все работает Надо это правильно юзать Заверу через центр, видите, катает, старается как-то так Чутка получается катнуть мячик в обороне Опять же, тут использование прессинга вторым игроком Зажатием R1 Наш датчанин не пользовался этим А вот наш голландец как раз пользуется Все так же стабильно, отдает пасы с помощью L1 Не знаю, кстати, зачем он сейчас Варана запустил вообще Это была бредовая идея максимально На фланге Замбаппе Сейчас пробегает Остановочка, паст центр Через центр работает, старается пройти в штрафную За Неймара хотел сыграть дрэкбэком Но не получилось Дрэкбэк я в конце видео вам покажу, как делается Финт тоже довольно популярный И, конечно, не такой быстрый, как раньше, но тоже Рабочая такая тема В обороне все так же R1, жакей Скорость у него прожимается не всегда Пропускается гол Как бы, да, такой Незамысловатый, ему отбужает голецкий игрок Золото 2, спокойно отдает пасик Бежит по флангу Замбаппе, что же он будет делать на фланге Через был ой-ой-ой, как, конечно Хорошо сыграл, вы видели, получается Подождал, словил на такой Неожиданности финтом и смог спокойно Забить свой такой голешник Вот, используется искусственный офсайд Наш датчанин его не использует, а вот Этот парень использует, было видно, как Игрочки продвинулись, легко сделать, просто Зажимаете на крестовине нижней кнопки Два раза получается, такое нажатие Дважды и все, они делают искусственный офсайд но с этим лучше не перебарщивать, потому что игроки могут быстро устать Так что очень аккуратно с подобным мувом Но он полезный, они выдвигаются и дают меньше места для атаки вашего соперника Отобрался сейчас спокойно за Роналду на финтах, пытается найти адреса Там без скорости только что передвигался, чтобы было проще искать пасик Отдает в центр, играет через центр, особо никуда не спешит Но он, конечно, я заметил, гораздо больше ошибается Хоть он и сделал 240-0, но ошибок у него в атаке больше в несколько раз, чем у 14-летнего Дачанина. это конечно небольшая Мне кажется ошибочка, такой фейл Нужно как-то поувереннее Играть в атаке и не лезть прямо в лоб Как он это делает, обороняется r 1 постоянно жмется, прожимается Искусственный офсайт, практически каждый раз Чтобы игроки выдвигались r 1 прожимается, все так же Жакей тоже изредка прожимается, и вот кнопку скорости В защите он, по-моему, зажимает Непостоянно, пасик на пакбума Что же тут будет, опять ложный Замах, сработал еще один но второй уже плохо сработал и не получилось. Какая ошибка сейчас была у соперника. Мог спокойно забивать, но чуть-чуть не получилось. Не повезло с анимацией. Пасик на зубастика. Но это должен быть изи гол. Да, так и есть. Это изи гол. Зубастик таки оформляет. Карта все-таки стоит очень-очень и -очень дорого и много. Так, искусственный офсайт. Прожался, прожался. Был был искусственный офсайд, сейчас это было видно по игрокам. На фланге за Роналду. Вот, когда нет места, он особо не ломится, он делает булл ролл и отдает через центр, чтобы пытаться продвигаться в штрафную и как-то аккуратненько отыгрывать. Идет прессинг, скорость прожимается, да, все-таки скорость у него прожимается постоянно в защите. Вот, и также R1 тоже присутствует. Вот, скорость я вижу, да, Жакей изредка. Скорость прожал, Жакей прожал, все это у него работает. Переключение с тиком L1 не использует ни один из киберов, которых я посмотрел, это, не знаю, странно, потому что, ну, L1 удобно использовать в оборонке, когда ты понимаешь, что далеко тебе переключаться не надо, и игра все сделает за тебя. Итак, по моментам особо пока интересного нет ничего, но игрок просто хорошо обороняется, хорошо играет через центр. Видите, тут идет больше контроль мяча. Это не наш датчанин, который ломился максимально как мог, а этот парнишка старается контролем, все так хорошо контролирует мячик и пытается продраться в штрафную площадь. Перехват за Гомеса. Также используется Булл Ролл довольно часто. Окей, Мбапе на фланге. Спокойно, вот он без скорости играет. Спокойно, без Скорости не прожимает, выжидает момента Чтобы отдать пасик, Заверу сейчас убирает и может в принципе отдать пас на Роналду Тут зубастик, плохой пас Анимация такая себе не прошла Опять же играет через центр, особо не ломится И у него как раз получается сейчас Ой, как хорошо он убирал как хорошо он убрал сейчас игроков Это было круто, с помощью простейшего Ложного замаха, он спокойненько Разобрался, а второй финт, мне кажется, который у него был Когда игроки падали в подкат, это получилось Случайно, он получается чисто из скажем так, неожиданности бывает, ты его делаешь Заканчивается первый тайм Что могу сказать по первому тайму, особо интересного Ничего я не заметил по игре, также спокойно играет Больше катает, через центр Никуда не спешит, это главное, что я хочу донести В этих всех обзорчиках парни Никогда не надо спешить, спокойно, не видите, кому отдать Сделайте был рольчик ложный замах и отдайте назад Собственно, начинается второй тайм Сейчас посмотрим, какую игру покажут нам команды во втором тайме Зажимается скорость Зажимается прессинг вторым игроком Очень надо аккуратно со вторым игроком Он часто выбрасывается Итак, прессинг вторым игроком, как же он работает? Вам нужно всего лишь, получается, взять под свой контроль дальнего игрока Который будет ближе к вашим воротам А игроком, который ближе к сопернику Он как раз будет и с помощью 1 его поджимать Ничего особо с ним делать не надо Очень аккуратно с этим умом можно терять мячик Вот, Заранал сейчас получается... Конечно, хорошо пройти. Опять же, много степоуэров, переступов. И это довольно круто получается в этой фифке. Аут сбрасывается на Неймара. Спокойно все отыгрывается через центр. Хороший пас сейчас может быть на Роналду. Роналду дает на Вера, Вера на Зубастика. Зубастик что же сделает? Без скорости, опять же, пытался на микро микродриблинге протиснуться и пробить. Но получилось-то, конечно, так себе. Посмотрим на оборонительные действия нашего голландца, что он покажет в этом моменте. Так, мячик, конечно, к нему не прилетел, чутка не повезло. Сейчас прожим был искусственного офсайда, вот, опять же, делал ловушку, чтобы игроки выдвинулись и спокойно смог за Рафаэля Варана, да, за него, забрать мяч. За Виру, опять же, вон, пошло забегание Зубастика, как я вам говорил, L1 и направляйте стик. И летит ваш нападающий, и все прекрасно получается В атаке также L1 прожимает с помощью степовера Спокойно проходит и забивает простейший гол Постись этим финтом, пока он хорошенько работает Может еще несколько патчей выйдет, такого вообще пофиксит Он перестанет годно работать Окей, снова же получается разыгрывать с нападающим Зажимал L1 в том моменте, и все прекрасно получается За Роналду, за Зубастика Пытается отыграть пас, но его прессингует Соп, и он часто теряет мяч. Но сейчас мяч под его контролем. Отдает пас на Криштиану. Зубастик пытался. Или получится забить? Получается забить. Получается с помощью какого-то отскока. Но все-таки гол есть гол. Забивается такой вот мячик. Идет прессинг от нашего голландца. Все хорошо получается. Забирает мяч после розыгрыша. Хороший пас на фланг. Это Киллиан Мбапе. Вот сейчас этот мув, когда он проходит по флангу, идет к линии то он так часто делает, это рабочая схема, игроки думают, что вы пойдете в центр, а вы спокойно так уходите чуть дальше, и у вас открывается зона штрафной, и вы сможете спокойно отдать пасик. Сейчас пропустит или нет? О, Алисон хорошо ловит, получается отбиться у нашего голландца, посмотрим, что он будет дальше делать. Зажимает кнопку скорости, дает на Пагбу, Пакба. Ой, какой пас странный, как у такое прошло? Не знаю, мне кажется, у меня бы перехватили множество раз. Вот сейчас МБП забегает, отдает пас на МБП с помощью Булрола, опять какой-то лютый отскок, и что же, гола не будет, не будет гола Идет подача углового, заметьте, получается, он подает, а бывает и разыгрывает Поэтому вы можете и так, и так, чтобы разыграть, подзывайте своего игрока с помощью R1 А чтобы навесить, получается, выбираете своего игрока, на которого хотите навесить И нажимаете на вес, собственно, все легко Если у вас там Роналду или Ван Дайк, либо же то это easy гол Так, на угловом выходит его вратарь Он, получается, так же выводит, как датчанин Все шикарно, с помощью R3, правого стика, он выводит своего игрока Забегание за зубастика не проходит пас. Вроде бы был искусственный офсайт. Опять же, был искусственный офсайт, он его часто юзает. Хорошая функция, думаю, вам будет проще с ней играть. Но также аккуратно, игроки быстро выдыхаются. Через пас Занемара на фланг Видите, остановочка, отдал в центр. Сильно по флангу не летит, за игроков, который без корпуса. Это бессмысленно, и он это правильно понимает. Отдает пас с помощью L1 и пасов. Ну, конечно, не очень получается продвинуться к воротам и пробить. Только что, парни, я думаю, вы заметили, он пытался выдвинуть стиком Алисона. И это, конечно, круто. Блин. Ни разу не видел такого, чтобы в момент игры кто-то пытался выдвинуть игрока с помощью стика для перехвата мяча. Тоже классная фишка, думаю, можно себе в арсенал как раз себе ее записать. Угу. Алисон затащил, опять же двигался вратарь, гола не было, не пропустил. Выдвигает вратаря, чтобы тот ловил... Так, отлично отбивается, и пас на зубастик, как же он будет действовать? Окей, ложный замах, и идет пробрасывание мяча с помощью правого стика. Пользуйтесь этим, но довольно аккуратно тоже, парни. Это надо учитывать то, что мув такой, может сильно прокинет ваш игрочок, и вратарь выйдет, заберет. Так что очень аккуратно. В данной ситуации все было шикарно, все тайминги были на руку нашему игроку, и он спокойно забил голешник. Получается, аут разыгран, идет атака на ворота нашего голландца. Ой-ой, конечно, сильно бросился, вот что прессинг делает И смотрите, вышел далеко за Алисона и пропустил парашютом Очень аккуратно с выходами вратаря и с прессингом вторым игроком, чтобы не было вот таких зон Немножко фана, <laughs> не знаю, зачем он это делает, но счет позволяет Парнишка может пофаниться и спокойно сейчас на кикофе Продвигается за Роналду, за эту машину Использует кучу финтов Отдает пасик в центр, опять же, видите, на фланг уходит Отдает в центр, пытается играть через центр Фланг сильно не задействует, не пробегает, не навешивает А старается спокойно через центр отыграть Ой, опасный момент Опять же, видели, крутил вратарем И этим сбил, получается, соперника И ничего не получилось э, сделать в этом моменте у сопа Матч заканчивается, такая вот игра Что могу сказать парням? У него ничего такого сверхъестественного нет Играет аккуратно, использует прессинг вторым игроком Что я заметил Очень часто юзает R1 R1 прессинг вторым игроком И из-за этого много пропускает Так что с этим моментом аккуратно Если хотите играть как он, как-то в меру используйте Он много ошибается, это 100% Дачанин такого себе не позволял ну а так, игрок видно качественный 240-0, все-таки ни разу не проиграть, это надо уметь Итак, парни, по финтам сейчас вам расскажу Смотрите, был в прошлый раз у нас сложный удар, был у нас, получается, был ролл Также был проброс мяча. сегодня у нас будет такой один, но довольно имбовый финт, а именно дрэкбэк Чтобы сделать дрэкбэк, вам нужно зажать R1 и L1 одновременно И левым стиком, то бишь стиком, которым вы двигаетесь, сначала повести в сторону движения, а потом в другую сторону Назад, либо же вперед, как вам угодно финт рабочий, уже не первую фишку я им пользуюсь, все киберы им пользуются но он довольно медленный. Вот что-что, в этой части его пофиксили, так что пользуйтесь довольно аккуратно. На этом видосик подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Следующий будет, скорее всего, обзорчик игры Mo'Aube и Текса. Игра безумно крутая. Надеюсь, вам зайдет это видео как прошлое, потому что под прошлым нереально актив. Всем спасибо, что смотрите. Всем спасибо, что лайкаете, подписываетесь. Мне реально очень приятно. И это меня мотивирует делать больше подобных видео. Если вам нравится, то давайте прожимаем здесь лукасы, как я говорил в начале. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока!